Хочу скейтбординг, хочу влоги, хочу оливье, не хочу реакцию. И вообще у тебя какой-то семейный контент получается. Так что иди работай, твой. Это обзор на снова Парк У нас есть короче вот такая вот труба пластиковая Пойдемте покажу что у нас есть еще У нас есть вот такая труба железная У нас есть вот такой потрясающий трамплин У нас есть такая замечательная рейла По ней я наверное сегодня буду скользить Здесь вот такая хорошая труба, по ней я тоже, наверное, буду скользить. У нас здесь вот такая вот изогнутая большая трубочка. По ней я тоже, наверное, буду все скользить. Посмотрим. Ну ч ⁇ погнали, е ⁇ Сегодня вообще не получается никаких трюков сделать, не знаю почему даже борт слайд не получилось сделать. Но сейчас напоследок сделаю 50-50 и пойду домой, наверное. Так что вот так вот.